Так, как полностью слить э, с радиатора с 3 весь антифриз? Внизу под радиатором, под патрубком, точнее, есть э, с левой стороны, точнее, если смотреть на дверь, с левой стороны, да, э, пробочка пластиковая. Пробку тут откручиваем. Обязательно перед этим открываем пробку на радиаторе я вот таким образом одел шланг литров 10 надо резервуар резервуар ну и оставить вот так не знаю, уже 10 минут течет. Набралась уже. Ну, сравнительно немного набралось. Но должно быть где-то 6-7 литров. На 6-7 литров не будет, потому что еще есть в двигателе. Для слива в двигателе. Вот еще свиная пробка. После чего будем полностью промывать радиатор. Почему решил его поменять? После того, как все сольется, я покажу.